Так, сейчас мы записываем, точнее экспериментируем, с треком новым, Outtune Pact CWD, вот я его в SoundForge пытаюсь ремонтировать, живая запись, под минус, на репетиционной базе, ну не знаю, пока что так вот. А, да, кстати, привет чувак, привет чувиха, пиши в комментах. Макс Вехов, желает тебе успехов. Этот плейлист называется «Документарии». И тут я всегда показываю, как я что делаю, как я работаю на своим лейблом, как я снимаю фильмы документальные. Тут много чего можно увидеть, там, как вот смартфоном как пользоваться, например, там, как поменять сим-карточку, как вот здесь тоже что-то можно накрутить наделать, там что еще надо будет с этим телефончиком снимать обзоры техники обзоры э, предметная съемка видео ну то то другой да вот документарии вот недавно снимал фильм документальный мой путь от идеи до издания лейблами на кассетах и аудиодисках вот так что подписывайся на мой канал и ты будешь всегда в курсе всех э, событий, всех новостей. Вот. Еще у меня есть портфолио, по-моему, я не помню, там много во многих плейлистах, и в этом тоже, по-моему, есть. Э, э, как, как я снимаю ви видеосъемочку. Как я монтирую аудио, видео, фото. Все, желаю успехов тебе, Макс Вехов. Подписывайся на мой канал, и ты будешь подписываться на этот плейлист. И ты на этом плейлисте будешь видеть, ну... Не обещаю, каждую неделю, потому что работы много, э, жизнь одна, э, время самое ценное, ну, короче, каждую неделю что-то действительно там будет видно. Как мы записываем видео, э, вокалы на моей самой Digital студии, вот она, кусочек покажу. Вот, Все. пока-пока, желаю успехов, я Макс пока-пока.